Обида Екатерины II на яицких казаков за их поддержку пугачевского мятежа стала причиной упразднения яицкого казачества. На его месте было образовано Уральское, которое впоследствии разделилось на собственно Уральское и Оренбургское. Досталось за мятеж и реке Яйку. Его переименовали, и река стала Уралом. Наши земли принадлежали к Оренбургскому казачьему войску. Кундравинская станица появилась в первой половине XVIII века, так как именно в это время строились казачьи поселения-укрепления, укрепления границы. Ведь наша Оренбургская губерния была окраиной, и в это время еще происходило очень много нападений из близлежащих степных народов, так называемая казах-киргизская орда. Это киргизы, казахи, нагайцы, да и башкиры тоже совершали в это время набеги, для того, чтобы обезопасить границы Оренбургского края и позволить жить здесь спокойно, холебопарцам и строить заводы. И было создано вот, такое, вот такие укрепления. Значительно позже, в 30-х годах 19 века, был построен еще один ряд укреплений, так называемых новолинейных станиц и поселений. Но Кундровинская станица с ее богатой историей считается старой, и на примере уклада жизни ее обитателей можно изучать уклад жизни не только Оренбургского казачества. Сегодня вопрос о происхождении казачества как такового есть предмет особого разбирательства. Одни исследователи считают его самобытным войсковым товариществом, другие – служилым сословием, а кто-то – самостоятельным этносом, то есть народом. Каждая группа исследователей приводит доводы в правоту своих версий, но академическая наука пока молчит. И мы говорим о оренбургских казаках только то, что доподлинно известно, не ставя слова «казак» в графе «национальность». Поскольку и в укладе их жизни, их бытие и без этого много интересного и достойного внимания. Например, то, что земли у оренбургских казаков было действительно много. Они усердно на ней работали, но очень зажиточными не были. В Оренбургском казачьем войске это в среднем было 30 десятин пахотной земли. Но если кто-то и жил обеспеченно, то это ценой невероятных усилий трудом. Ну, давайте представим себе, как жил казак, как был устроен его быт. Прежде всего, большой надел земли, который обрабатывался. Но земля давалась, правда, только на лиц мужского пола с достижения определенного возраста. Нужно было обработать эту землю, получить натуральный продукт для пропитания семьи, для корма своего скота полностью на год и иметь на продажу, потому что денег нужно было довольно много. Дело в том, что казак сам на свои средства должен был содержать своего боевого коня, иметь полное вооружение, одежду. А это стоило довольно дорого. В разные времена цены разные, но ну, со временем они повышались. От 200 рублей до 250, 320 уже в начале 20 века, для того, чтобы подготовиться к военной службе. Наполовину хлебопашцы, наполовину воины казаки Станицы Черновской с раннего детства приучали и воспитывали детей к готовности и к труду, и к военному делу. Другого пути просто не было. Ведь начинали учить казачат с 7-8-летнего возраста. Хотя на коня сажали в 3-4 года. И как раз к 7-8 годам они уже овладевали многими навыками наездника и джигитовки. И даже школы... Даже школы наши казачьи, в состав их обучения входила и военная подготовка. То есть на территории школьного двора было место, где проводились именно занятия. Это были занятия и марши, и владение оружием, и джигитовка. То есть это уникальная школа. Школу проходили дети с раннего возраста. Вот такая подготовка была. Да и потом, вот если учесть, что при том, что обрабатывать нужно было громадный надел сельскохозяйственный, и в то же время постоянные сборы, постоянная подготовка воинская, которую проходили наши казаки. Конец XVIII века и первая половина века XIX – периоды русской истории, изобиловавшие войнами. Наполеоновские походы, войны с Турцией, Крымская война, бунты на окраинах империи и практически во всех конфликтах принимали участие оренбургские казаки. Не следует забывать, что охрана степных рубежей – тоже обязанность оренбургских казаков. Даже 60-е годы XIX -го столетия были для оренбурцев неспокойными. Это были войны и локальные, то есть местные, где-то усмирение какого-то бунта внутри государства. Это так называемая сторожевая служба в различных районах. То есть отправлялись в командировки на полгода, на год, на два года могли. Значит, семья, женщины, дети должны были управляться со всем вот этим большим хозяйством. Отец в это время служил. Далее, даже возьмем XIX век, посмотрите, сколько войн. Длительный период Наполеон, наполеоновских войн с самого начала, с 1806 года до 1818 года. А затем 20 е годы русско-турецкая война, а затем крымская, русско-турецкая 1877-1878 года. Во всех этих войнах и конфликтах принимало участие и наше кундравинское казачество – этот период интересен тем, что этимология названий многих бывших казачьих станиц – это отражение победоносного пути, по которому шло Оренбургское казачество, именуя свои станицы названиями тех городов европейских столиц, под которыми были одержаны победы или в них успешно были завершены походы. Если станица Кундравинская названа по озеру, отряд Черновской по фамилии Сотника, то со многими другими станицами все обстояло по-другому.